Микрофон работает? Кис-кис-кис. он работает? Да. уверен? Конечно, я не выключал. Сейчас. Давай. Хи-хи-хи. Да-да-да. ха ха Тебе не фонарить. Это не фонарь, на авито размещать. Это не мы, а кто тогда? Знаешь, у кого не спросишь в агентство, мы фонари не размещаем. Кто их размещает тогда. Неужели собственники сидят и занимаются? Ладно. А здесь можно, наверное, очки Да, можно и снять. так вот. Давай я их спрячу. Вот это она по 98. Давай фон поменяем. Кого? Фон поменяем. Почему? Ну, на эту. Камеру перевернем. Давай, давай, давай. И, короче, дальше продолжим, да? Да, напротив самокатов. Не, давай, давай еще. Нет, давай напротив Пумана. Вот так. Давай. Во, вот так вообще кайф. Во, и мы этим и закончим. Давай. Да. Все видно, там сзади вот эти гиганты. Да. Давай вот эту часть, чтобы тоже видно было. Ну тогда чуть сместись. Давай. Вот, во, вот так вообще пушечка, лялечка. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья. В первую очередь, грядочка, подписываемся, уведомления, колокольчики, лайки. Сразу начинаем с лайков, с больших лайков. И здесь у нас комментарии. Поехали. Да, друзья, сейчас мы находимся прям в самой жирнющей локации города Сочи. нас пулман набережная, что тут, Александрийский маяк, Хаят. Все-все-все здесь рядышком, позади нас море. Друзья мои, март месяц, на улице прям кайф. Иван, самая прогулочная зона, друзья, огромнейшая набережная, кафешки. А, косы плетения, это татушки, какие -то какие -то косы плетения, <свят> И эти как еще, которые это, пиявки, нет, это эти, которые рыбки, вот рыбки это. маленькие вас почистят, вы покушаете, <свят> пиво попьете, отдохнете, <свят> вина хочу хачапури, глотнете, лодочки, хачапури лодочки, друзья, максимально все для отдыха, наша центральная набережная, здесь не видно, посмотрите, какое шикарное море, у нас э, месяц марта уже ближе подходит к концу, Море гладенькое, на улице, на море штиль знаете море как будто пленочкой накрыто, чистое, вот сейчас бы я пошел бы купаться, честно скажу, да, теперь друзья что хочется сказать, да, именно про самую туристическую локацию, когда вы выбираете недвижимость для себя для жизни, здесь вот а, такая, знаете, есть тонкая грань, как правило, все хотят жить поближе к морю, но а, когда начинаешь уже, уже жить в Сочи, понимаешь, что, что именно для жизни подходят отдаленные районы, именно от моря, от туристических локаций и такие комплексы, допустим, как парк раз два три таких достаточно много они являются максимально популярными Именно для жизни, для сдачи в аренду на длительный срок и так далее и тому подобное. Но однозначно вот эти туристические локации, они привлекают э, туристов, да. И именно в этих локациях нужно покупать апартаменты именно на сдачу по суточную аренду. Да, друзья, вы должны понимать, что не так, что понятно, что вы проживаете где-то там за тысячу километров от города Сочи. Хотите постоянно видеть море, с окошком моря. Выйти с подъезда и сразу же там ногами наступить тоже в этом море. Вот оно море, море первая береговая линия прогулочные зоны. Ну, для жизни нужно приобретать где-то недвижимость чуть-чуть от... подальше, чуть-чуть да. отдаленно, но вы должны понимать, что до моря вам буквально ехать э, на автобусе 10-15 минут, на машине там 5-10 минут, пешочком вы прогуляетесь 20 ну, так, минут, же, да. Да, э, не торопясь, в развалочку есть очень много прогулочных зон, это город Сочи и он растянут э, по всему побережью города э, Черного моря. Самый длинный город в России, да, по-моему, не только в России, 140 километров это от Магри и до Поляны. Это 140 километров, друзья мои. Однозначно море всех привлекает, климат привлекает, но прислушайтесь, пожалуйста, то, что мы говорим, мы говорим не только свое личное мнение насчет проживания, так скажем, в удаленных районах от моря. Мы общаемся с нашими покупателями, которые живут здесь и год, и два, и три, и пять, и десять, и так далее, и тому подобное. Все предпочитают жить чуть-чуть подальше. Но... Но если мы с вами берем апартаменты, они как бы, они намного привлекательны, которые ближе к морю. Но опять же, здесь и речь идет о центральном Сочи, о центральном Адлере и так далее, тому подобное. Да, друзья, вы должны понимать, что чтобы вам не мешала вот эта городская суета, не мешали отдыхающие, вы же приехали сюда жить, а не отдыхать, то нужно немножко отдаленно, чуть-чуть приобретать недвижимость от моря. Да, у нас и возводятся жилые комплексы, то есть немножко отдаленно. А если приобретать именно для пассивного дохода, то, конечно, нам лучше рассматривать поближе к морю, к первой береговой линии. То есть у нас достаточно все комплексы, гостиничные комплексы возводятся ну, ближе к морю, потому что отдыхающий приехал отдохнуть, он хочет пешочком прогуляться сразу же до моря, чтобы была вся развитая инфраструктура именно для отдыха, транспортная доступность, развязки, магазины. Но ну, у нас практически, наверное... В каждый район, микрорайон центрального, вообще большого Сочи, куда ни зайди, у нас все развито и очень сильно развивается. Да, друзья, смотрите, классический запрос, да, когда человек хочет сдавать в аренду, это прямо вот на берегу моря, прямо возле моря, море, море, чтобы из окна было видно море. Но, друзья мои, здесь, смотрите, всегда есть тонкая грань. То, что мы вам рекомендуем, да, то есть по комплексам мы, опять же, это рекомендуем на основании своего опыта и знаний. И не всегда море является приоритетом. Ранее говорил, допустим, такой комплекс, как 50 метров море кайф э, классный комплекс вопросов нет но он сезонный да это нужно понимать но в то же время есть комплексы которые чуть подальше от моря и э, также охрененно сдаются и летом и зимой и осенью весной да и приносят вам доход круглогодично то есть э, сезонности там нет поэтому то что мы говорим нужно к этому прислушиваться да, вот здесь можно да быть. конечно проходите друзья в общем смотрите мы что хотим вам показать да мы находимся это первая береговая линия позади нас находится огромные такие гиганты как пульман mercury brevis чуть дальше у нас находится карат это то есть огромные гиганты которые люди приезжают абсолютно с разных городов всей большой россии давайте посмотрим открыли границу с китаем сейчас китай поедет кто-то с других границ там с германией с это с разных стран. Приезжают, конечно, они люди хотят заселяться где и отдыхать, чтобы это были номера видовые, поближе к морю, поближе со всеми кафешками, прогулочными зонами. Вот, пожалуйста, идеальная локация, но понятно, что чем ближе к морю, чем выше гигант, тем ценник у нас получается выше за квадратный метр. Цена входа у нас дорожает, но при этом вы получаете достаточно очень большой пассивный доход и заполняемость ваша максимально увеличивается. Да, но однозначно, друзья, нужно выбирать потоковые объекты. Что такое потоковые объекты? Я ранее об этом говорил и не устаю об этом говорить. Потоковые объекты – это те объекты, которые максимально популярные, которые легко купить, легко продать. Часто бывают такие запросы, вот как мне вчера, допустим, покупатель скинул просто какое-то помещение, где-то там продается, непонятно, подо что. Я ему говорю, слушай, но такие позиции не надо покупать, потому что они не потоковые, они не популярные, замучишься потом продавать. То, что мы вам рекомендуем, тот же Адажу, э, Мироры, да, вот линейка в тот же Фрегат. Ну, вы сами знаете эти объекты. Это действительно популярно, их легко купить, легко продать. Мы всегда заглядываем немножко наперед, и у нас горизонт планирования где-то год, два-три. Поэтому мы всегда смотрим чуть дальше на дальнейшую реализацию. Дальше, даже если вы не собираетесь в будущем продавать, мы все равно немножечко наперед заглядываем. Поэтому однозначно объекты должны быть популярны. Да, в первую очередь, друзья, вы всегда должны знать, слышать нас и понимать и услышать на что мы в первую очередь обращаем внимание мы должны понимать локация кто наш застройщик что он построил концепция всего этого комплекса в этом расположении да за какую стоимость что у нас будет сдаваться кто будет там управленец какое направление если вы не конечный покупатель а хотите с целью перепродать мы должны понимать цена входа и кто будет наш конечный покупатель если вы рассматриваетесь для себя для пассивного дохода мы мы должны понимать в этой локации, что сдается, по какой цене сдается. Это очень важные факторы. Не просто, знаете, ваши средства, как говорится, ну по-русски скажу, размазать там по стене. Мы должны приобрести грамотные покупки, грамотную проинвестировать для пассива или для, так скажем, для перепродажи. Море такое красивое. Море шикарнейшее, да. Отсюда даже уходить не хочется. И самое главное, вот в этой локации, понятно, что у нас город Сочи, он постоянно круглогодично зеленый, а сейчас все зелено, травушка, деревья, пальмы. Э, да, друзья, погода. ну, однозначно, что мы делаем, да, когда у нас покупатель, так скажем, новенький, когда, э, когда у него не было покупок крупных в городе Сочи, мы в первую очередь что делаем? Мы даем свои рекомендации, но э, мы его знакомим с со всеми объектами со всеми застройщиками чтобы человек понимал э что у него есть из выбора да но однозначно мы рекомендуем э ну так скажем, какой-то определенный комплекс, там 1, два или три но тем не менее мы показываем ему весь рынок. Да, друзья, мы полностью знаем весь этот рынок. Нам самое главное, с чего мы всегда начинаем? Мы начинаем выбор с локации. Выбрали локацию, на этой локации мы начинаем выбирать комплекс. И когда нам комплекс подходит под, по всем параметрам, мы в этом комплексе уже даем вам самый лучшие вариант, лучшее решение. Нет денег, давайте используем банковские средства. Есть какой-то первоначальный износ, хорошо, все в совокупности все плюсы все минусы вам достаем показываем как на ну я не знаю выкладываем как все карты на стол да как чтобы на тарелке да. чтобы вы понимали что вы приобретаете и самое главное если вы переживаете как все-таки это можно э, рассматривать дистанционно когда в городе сочи ни разу не был как можно приехать посмотреть мы живем в первом году мы готовы вам предоставить всю информацию 21 век, 23 год, да. Пай, мы давно уже, 23. Я что-то подзавис. В общем, друзья, не нужно переживать. Можно все полностью. У нас 80% людей рассматривают недвижимость дистанционно. Покажем все в режиме онлайн. Выйдем вам с вами на видеообзор если а, надо коптер поднимаем а, да, за надо. редким исключением, но поднимаем да. поднимаем коптер, покажем вам полностью всю-всю максимальную локацию отправим вам всю достоверную информацию вы будете в курсе всех событий просто находясь у себя дома на диване будете владеть информацией, как будто бы вы переместились телепортировались в город Сочи да, друзья мы работаем для вас Сочи ЮДВ, оставайтесь с нами впереди все самое интересное Иван Колосов, Илья Шамшин, друзья до новых встреч, не пропускаем, всем пока пока